Здравствуйте, друзья! С вами снова в эфире Геннадий Половинки. 3 марта в 14.00 Москвы в нашей онлайн-школе состоится практическое занятие. Тема его ⁇ Выход в прямой эфир с видеохостинга YouTube.